картошка в автозак Еду в школу на зубрах В белорусский автопад на, Нахуй этот Найк нам мне майка из льна Я зарабляю гроши Купил акцию у МАК У меня вся белоколу, белоколо А не колу Нахуй в этой лимбо Я сипаю белоколу. Нам не майка прера На этой майке Бусел. За эту городками Не захейтят белорусов. У меня есть деньги Я ворую кукурузу я, я люблю пить квас От него стало больше пуза Гонки на Белазах Лучше чем Форсаж 9 Угнал деда трактор Да я белорусский ганстер. Вот, вот, блядь!